Мототек представляет новые питбайки 2014 года Это фирма Viper Модель V125B Питбайк комплектации Эндуро, то есть он имеет освещение ну, Светотехнику и, это и передняя фара В которой есть и ближний, дальний свет Диодные повороты Также диодный стоп-сигнал И опять же задние повороты Модель оснащена двигателем 125 кубических сантиметров двигатель воздушного охлаждения он верхневальный и мощность его порядка 11 лошадиных сил Установлен классный карбюратор фирмы Mikuni Fitbike 2014 года выпускается совместно с заводом Кайо. То есть у них и на пластике есть обозначение, и также двигателя тоже фирмы Кайо. Коробка четырехступенчатая, нейтральная передача в самом низу, все остальные передачи вверх. Вот. Сзади стоит моноамортизатор, который регулируется по преднатягу пружины. Будет 14-е колесо, так же само сзади. И дисковый тормоз. Впереди установлена вилка перевернутая. 17 е колесо и тоже дисковый тормоз. Ну, поршневым суппортом. Классный пластик установлен, то есть это капрон. Он максимально прочный при падении либо... Еще причем либо... Также уже есть приборная панель, на которой показывается тахометр, скорость и указатели поворотов нейтральной передачи. Все остальное. Также классно, что есть ключ зажигания. Ручки не откидные в этой модели, то есть, ну, это больше версия для города, то есть, они для бездорожья. Ну, и так же она подходит к городу, то к бездорожью. Работает он... работает очень тихо, то есть весь звук идет от выхлопа. Есть небольшая защита металлическая для, для мотора, то есть это очень-очень здорово. Рост у меня метр семьдесят то есть он отлично подходит для меня. Ну и как все питбайки, он очень легкий. Он весит максимум, по-моему, 65 килограмм. В модели эндуро, то есть у нее есть аккумулятор, есть э, светотехника, но все равно у него не будет стартера. То есть эта кнопка просто ну, фальшивка. Также имеется металлическая крышка на бак. Бак пластиковый.